Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Магивара. Сегодня Clash of Clans и Дни рейдов, часть 5. Играем против клана Legends и а, Legends. Не знаю, как он называется, в общем, неважно. Опять же, тот же микс, 20 лучниц, 2 тарана, рейдж и 2 запчика. Здесь обычно мы будем просто использовать их для того, чтобы почистить базу и набить как можно больше процентов и забрать наши монетки столичные. Вот и все, ребятки. Вот такой вот микс у нас достаточно э, легкий, но сразу скажу, что я занял первое место в своем клане благодаря этому миксу. Так что надеюсь, вы оцените лайкосиком и подпишитесь на канал. Вот что расскажу про этот микс. Здесь обязательно нужно соблюдать э, некоторую периодичность. Если там э, у вас рядышком есть, например, вот эта ракетница. То лучше выпускать по, одна, по одному отряду лучниц, чтобы в случае сплеша от этой ракетницы не, не, не прибило э, больше, чем надо. Вот. Здесь я выпускаю Таран, чтобы э, можно было пройти и почистить левые края. Вот И здесь я выпускаю по одной паре лучниц, чтобы нам было легче всего пройти. И пробиваем снизу тараном, чтобы нам а, зайти будет в, в будущем с, снизу, чем сверху. Потому что а, нам будет неудобно а, в итоге. Если у нас а, освободился проем. Мы можем здесь выпустить и лучниц сверху. И самое главное, что лучницы это достаточно медленный, трудоемкий а, этап, где только нужно сосредоточиться на том, куда вы кидаете их. Вот. В остальном, э, можно, конечно, взять здесь летучего голландца, либо голема и просто сидеть ждать. Но процентов и добычи вы заберете много меньше, чем лучницами. Я это вам точно гарантирую. И я не просто так взял первое место. 16 тысяч э, монеток. Это впервые у меня вроде бы так получалось. Вот. И еще расскажу по маленькому такому моменту, который реально поможет вам забрать больше монеток это атакуйте сначала нулевые базы которые, вот лагуны всякие потому что на них очень много построечек, много добычи доступной и в целом они легко сносятся за три атаки буквально вот и вот последняя лучница умирает, у нас остается 66% очень много получаем монеток давайте доберем сразу же Таким же составом Потому что нам нужно Золотой мечик получить, чтобы побольше атак провести В дни рейда. Напишите в комментариях Как у вас там получается, не получается Играть в дни рейдов. Что у вас По столичному пику какой у вас, Какая у вас ратуш, какой у вас клан Интересно будет посмотреть вот, И задавайте вопросики что, что непонятно будет Сразу же отвечу вот. И смотрите, здесь есть а, внизу проход. Мы сразу же тараном мы должны его прорвать, чтобы а, внизу вот снести нам нашу самую главную цель, ракетницу. Потому что она дамажит по нашим лучницам с плешом. И это для нас очень плохо. И самое главное, что она достаточно быстро атакует. Вот. Четвертого вроде бы на уровне или даже пятого, если я не ошибаюсь. Очень мощный уровень. Вот. Слева потихонечку почищаем. С правой стороны, снизу. 88% уже у нас имеется. За мной кто-то наблюдает. Немножко, конечно, волнительно. Сейчас почищаем пушечку. Идем на ракетницу, нашу самую главную. И с помощью рейджика мы забираем нашу главную цель. Рейджик вот самое главное, поставьте так, чтобы лучницы под него попадали. И у нас остается одна построечка. И еще к тому же 6-5 лучниц. Очень хорошая атака. Набираем базу буквально за 3 атаки. 2 Итак, следующая карта Долина Колдунов. Доступная добыча 615. М -м -м -м, немножко соврал, что в начале столичный пик дает столько, сколько и долины, и лагуны, но в целом они на 4000 разницы имеют. Ну, да, ошибся. Ну, смотрите, здесь тоже самое легкое, это просто почищать базочку постепенно. И сверху у нас здесь стоят две инферны. Они быстро очень сжигают, поэтому я считаю, кинуть туда рейджик прям. Чтобы побыстрее все туда там почистить С левого края Очень много построек Поэтому необходимо нам речь что кинуть Нечего нам жмотить Итак, ребятки Немножко звук у меня не записался Но главное я вовремя заметил И смотрите ПВОшечку снизу забираем Сверху домик И нам бы главное зайти Не знаю, с какого-то лучше края Давайте подумаем Наверное, лучше давайте справа немножечко раскроем карту Ой, здесь какая-то ловушка была Надеюсь, он прорвет Да, прорвет Все замечательно И давайте еще снизу, чтобы нам лучницы Потом лучницы добрались до ратуши главной И здесь у нас 5 пять... лучниц остается Отряд просто умирает как-то Вот И по краям пушечки вот эти вот Я думаю, мы заберем, надеюсь Правильно? Да, у нас получается забрали все 5 подстроек, которые были сбоку Давайте выкинем куда-нибудь вот сюда, да, на колдунов Зап И мы получаем за эту атаку практически 3000 монеток Давайте сразу же вторую атаку проведем Вот И здесь мы тараном сразу прочищаем путь себе Для того, чтобы, наш... для того, чтобы наши лучницы спокойненько прошли к нашим целям И здесь мы выкидываем рейджик и полетели просто вгонять туда потихонечку лучниц. Чтоб все там подчищали, А еще там пушечки на дефе стоят. Нормально. Нам главное дома, э, добрать башню волнов, Потому что она бьет сплэшем. Это для нас не очень хорошо. И здесь пушечка что-то стреляет, не стреляет. Надо, чтобы лучницы отвлеклись на пушку и добили ее по-быстренькому. Вот. И... Но в целом здесь нет сплэша, можно выпускать по две пары лучниц Еще с правой стороны выпустим У нас уже 13 лучниц Потихонечку почищаем, идем к главной ратуши вот. Сразу скажу, что третью атаку на эту базу я не буду делать Потому что если я сделаю, у меня будет лишняя атака, которая уйдет просто в молоко И она не поможет мне Потому что у меня уже есть 6 Золотых мечей. И можно, в принципе, уже не добивать базы. Просто добивать... Э, точнее, дамажить их до э, состояния... Чтобы их другие добили. Вот. В целом, даже так э, я бы не пошел. Если у меня была бы э, атака. Потому что здесь остается уже мало монеток. И нафармить будет сложнее. На базе, которая уже практически добита. Вот. И у нас остается здесь э, 2500 монеток. Забираем ратушу, пусть э, лучницы ломают забор, и в целом нормально будет сейчас, все комфортненько, забираем справа арбалетик, прочищаем себе путь спокойненько, да, и здесь можно уже будет добрать спокойно миксом э, гигантов, варваров, лучниц, колдунов всяких, еще и рейдж, хилл можно добавить, все что угодно можете придумать, и все вот так вот забираем, не обязательно лучницами вот под конец. Набирать, но все-таки лучницы очень имбовые, и проблема только во времени, что они довольно-таки долго атакуют. Если бы я атаковал гигантами, у меня бы было бы, наверное, видос не 15 минут, а, наверное, все 10 и там поменьше. Потому что а, атака быстро, наверное, пройдет. С учетом того, что гиганты просто идут ламя, сломя голову. У них ХП-то не особо много, они просто умирают, танчат. Как-то странно все происходит в целом. Какая-то ерунда, каша-малаша получается. Здесь не так все работает, как а, в обычном многопользовательском режиме. Здесь надо все четенько, все красивенько потихонечку добивать, потому что это все общая, так сказать, задача базу пройти, а не только одного а, тебя. Вот. И здесь у нас остается последний отряд. Мы добираем башню лучниц, ой, башню колдунов, кого я вообще назвал. И 86% мы набили. Осталь... Остальная добыча 1200 мы не будем забирать. Вот. И идем... А больше тут идти некуда И давайте дождемся пока наш Абадонда атакует базу И пойдем сразу же на столичный пик Там мы уже зафармим очень много монеток Полетели И здесь уже все Намного меньше конечно пространства Для выпускания наших войск Но в целом мы будем почищать потихонечку И нам будет открываться доступные зоны Для того чтобы высадить Определенные отряды лучниц Смотрите у нас 10500 Как я и говорил доступной добычей на 4000 больше. Это довольно-таки круто. И снова зритель смотрит. Вот. Кстати говоря, сейчас на данный момент я занимаю пятое место. И если я проатакую а, хорошо эту базу, я буду на, наверное, третьем или четвертом месте. Это уже хорошо будет. Вот. И здесь надо забрать с левой стороны нам а, ракетницу, чтобы она нам не мешала. Потихонечку почищаем. Таран я здесь использовать не буду, потому что здесь все близко к стенкам находится э, наше, точнее, сооружение. Наши лучницы спокойно будут доставать через эти стенки. Вот. Здесь можно вот попозже чуть-чуть подумать над тем, куда выпустить таран. А в целом, просто здесь можно почищать. Только. Эти гиганты, конечно, здесь внизу, они очень много хп имеют, и, и очень сложно их добить. Мне это совсем не нравится. Я не знаю, как... Лучше бы их забрать. Да. Так, еще здесь сверху можно выпустить. Давайте заберем ракетницу, потому что она прям надоедает сильно. Видите, все, умерли сверху мои лучницы, а могли бы жить. Так, здесь выпускаем лучниц и, наверное, гиганта мы заберем. У нас уже 23%. Потихонечку добиваем. И давайте где-нибудь выпустим таран... Ближе к ТХ, чтобы наши войска побыстрее дошли. Наверное, вот сюда, да, вот где здесь крестовина. Вот идеально будет, чтобы еще к нашей ракетнице подобраться, побыстрее ее добить. Здесь снизу Тесла. Давайте выпустим на нее отряд лучниц. Еще на ПВОшечку. И в целом здесь мы можем добить спокойненько базу на 30%, даже больше. так добьют положечку на 30 уже имеется это очень хорошо и выпускаем здесь еще плюсом 2 зелья запа рейдж рейдж не знаю даже куда кинуть мы его вообще не использовали вот выпускаем сюда зачем-то таран думал пройти но не важно давайте возле радуши выкинем там болезни много будет он просто висит. 400 монеток заполучаем и давайте еще во вторую карточку. пойдем сразу же. Последняя каточка остается и надо забрать как можно больше, чтобы забрать первое место. Сейчас у меня э, на моем счету примерно 13 тысяч или 12 900 и нам нужно забрать как можно больше. Здесь очень много сплэша посередине, просто долбит и ратуша, и ракетница, и мортира. И все, что только там вообще не происходит, две мортиры, кстати говоря, это очень сильно мешает. Потихонечку нам надо забрать хотя бы ракетницу. И можно выпускать вот здесь, вот по краям наших лучниц. Чтобы потихонечку подчищали. У нас еще рейдж есть, даже не знаю, куда его кинуть, потому что mm -hmm. без вариантов пока что не знаю. Так, мы да давайте заберем мартиру. И что у нас по ратуше? Ой, как долго она бьет, капец. А там еще и мартира. Это очень долго. Я всех 8 лучниц, конечно, потрачу, но ничуть не хочется ради одной ратуши. Я лучше набью процентов побольше. Здесь сколько там у нашего арбалета остается? О, мало хп, да пусть добивают нашу лучницы. Снизу я выкинул рейдж для того, чтобы побыстрее почистить Инферно. У нее много ХП. И так, если без рейджа долго будут мочить ее лучницы. Куда бы нам еще выпустить лучницу? Давайте выпустим на башню колдунов. И вот эти вот справа э, ящички еще сюда можно выкинуть. В целом еще на арбалеты вместе с ПВОшечкой. Таран, я не знаю, я думал, он полетит прям к забору возле ратуши. Но он куда-то вообще пошел ни туда, ни сюда. Выпускаем еще здесь. Посередине лучниц последних наших. И остается два запа, даже не знаю куда. их Вот и на башню колдунов. О, мы еще и забираем. 64% процента за две атаки в соло. 300 получаем. И на каком я месте? На первом. Ну все, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал. Всем удачки. Всем пока.